Я рад снова с вами встретиться. У нас приятное общение было. Я думаю, оно и состоится и сегодня тоже. У нас есть чем поделиться. У нас много созвучного. Немного представьтесь для моей аудитории. Пусть это вспомнит. А может, кто-то первый раз. Многие, наверное, первый раз. Хорошо. Я тоже очень рада вас видеть, мастер. Я из Казахстана, меня зовут Виктория. Я являюсь народным целителем Казахстана и одновременно работаю как мастер эйки. И с творчеством Анатолия Никрасова я знакома очень давно, и, наверное, с ваших книг началось моё пробуждение. И последний раз, когда я увидела, помимо, помимо того, что я прочитала вашу книгу, о космическом корабле я сейчас еще более впечатлена в вашей видеокниге про отцов. И дело в том, что я тоже очень давно изучаю тему отношений и вижу, сколько много мудрости вы несете в мир благодаря вашим книгам, вашему творчеству. И я очень рада быть в вашем эфире. Вы книгу, видеокнигу посмотрели, да? Замечательно. И формат Понял, просто прекрасный. Несколько слов скажите, потому что обратную связь от вас очень приятно услышать. Вы затронули самую важную, наверное, для многих из нас, и женщин, и мужчин, тему тему отцов. Да, конечно, тема матерей была очень сильно раскрыта да, с помощью, благодаря ваших книг. А тема отцов оставалась как бы вот в стороне. А она настолько, не, настолько мощная и настолько важная, да, потому что тема отца для меня, например, я поняла, что пока я не помирилась со своим отцом, я не могла встретить того самого мужчину, который бы взял ответственность за семейные отношения. То есть у меня до этого были парни, были отношения, но они были не, на, не, вс, не настолько гармоничны, как после того, как я со своим собственным папой помирилась. И я потом начала анализировать, поняла, насколько важна тема отцов. И я так вам благодарна за то, что вы это раскрываете. еще в таком интересном формате, то, что вы видео делаете, и очень короткие эпизоды, то есть как вот действительно главы, и еще от самого автора. То есть когда вы это даете, это просто великолепный формат, просто беру на заметку когда-нибудь напишу тоже книгу, вот в таком формате, как у вас, просто шикарно. Очень отозвалось, очень отозвалось, отозвалось рождение мужчины, вообще я считаю, что нужно каждому обязательно прочесть. И формат, то, что каждый может из любого уголка мира да, найти, не ждать, когда это выйдет в печатный формат или еще что-то, это просто потрясающе. Можно просто включить, ставить наушники и слушать. Да. Есть, а если хочется посмотреть, можно еще вами любоваться. Ну, в общем, формат шикарный. Книга очень глубокая. Темы я думаю, всем нужно послушать. С самого начала трогает прям очень сильно. Благодарю, Виктория. Вы знаете, мне приятно услышать это. Очень приятно, потому что это... Ну, женщины меня поймут. Это рождение ребенка, по сути. Это очередной мой ребенок. И поэтому, естественно, я... Хочу послушать, как его принял мир. Принял мир хорошо уже, больше тысячи человек посмотрели, но это мало, я считаю. Вы правильно сказали, эта книга, эта видеокнига должна быть опять же в арсенале каждой семьи. Потому что мы все имеем отцов, даже если мы их не знаем, мы все равно их имеем. Поэтому верное отношение к отцу, это определяет вообще жизнь и вы тоже об этом сказали, что пока вы не выстроили отношения к отцу, у вас были трудности с мужчиной, а потом, в общем-то, все стало намного комфортнее. Это действительно так. По сути, вот эта книга, как и книга «Материнская любовь», это такие эпохальные, я считаю, вещи, которые поворачивают сознание в сторону сначала вот такого избыточного материнства, чтобы избавить детей от такой опасности. И вот сейчас вот в сторону отцовства. Вот эти две вещи: материнская любовь, книга и, материнской и э, вот эта видеокнига книга правда об отцах". Вот они создают очень глубокое понимание роли родителей и, причем наиболее объективное что ли понимание без всяких, э, э, без всякой лжи. Все очень просто, все ясно. И, кстати вот вы сказали о печатной, я посмотрел эту книгу и редактор одного издательства, она прям не вытерпела, позвонила, сказала, немедленно пишите книгу бумажную, немедленно, потому что не все хотят видеть, все, многие хотят а, печатную, причем сразу набросала кучу вопросов по которым желательно эту книгу продолжить. Действительно, она же только затронула эту тему. На самом деле, тема большая. А как в таком случае? Как в таком? А как суррогатные родители и прочее? То есть, там целый комплекс всего возникает. Вот Я, наверное, все это буду разъяснять. Так что, мы еще с вами пообщаемся и по бумажному формату этой книги. Хорошо? Здорово. Но мы не случайно затронули эту книгу. Это потому, что Тема отношений, она начинается вообще-то с, с, с рода, с родителей. Ну, материнскую любовь мы вдоль и поперек уже исходили. Сейчас вот отцовскую пошли. Но ну, вот мы с вами. Но вообще-то тема отношений, она затрагивает целый комплекс, вообще всю жизнь человека. Я, да. я убежден, что именно отношения – это главное, ради чего человек приходит в эту жизнь. Именно в отношениях он становится человеком, в отношениях он решает свои задачи, с которыми пришел, в отношениях он э, помогает миру быть счастливым или несчастным, в зависимости от того, какие он строит отношения. То есть я вот именно так отношусь к отношениям. А как вы воспринимаете вообще отношения? Вы знаете, да, я считаю, что отношения между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, между нашей женской и мужской половинкой внутри каждого из нас, это как бы тождественно. И я поняла, что если мы вокруг себя видим раздоры, если, допустим, мы сталкиваемся в жизни с неприятным неприятием нас, Женщин, значит, у нас внутри наша маленькая девочка нуждается в любви. А если со стороны мужчин, то есть начальников, парней, мужей, любого мужчины, который встречается на пути у женщины, это значит, мой муж, моя мужская половинка тоже не недополучила любви. Я считаю, что мы состоим из мужской и женской половинки. И во мне не только есть маленькая девочка, но и маленький мальчик. Я вот так рассматриваю сейчас этот мир, то, что мы состоим, Несмотря на то, что я в женском теле живу, но у меня есть и мужская моя половина, которую я тоже должна принять, принять свои мужские черты, свой, свой мужской где-то характер и полюбить. Потому что многие сильные женщины, они, наоборот, себя пытаются сделать слабее, чтобы привлечь сильного мужчину. На самом деле я тоже этим занималась. Когда-то считала, что сильный мужчина — боится сильную женщину, нужно быть слабой женщиной. И я потом поняла, что это неправильно, и неправильно, неправильная подача с, не, из некоторых источников идет, пока я не поняла, что нужно полюбить своего мужчину. И, и у нас, когда будет внутренняя любовь к своим мужским качествам, тогда и с мужским миром будет гармония. Замечательно. Вот вы сделали акцент на своем внутреннем мужчине, внутренней женщине. Алло, слышно меня? Да, слышу. Ага. И я тоже это, принимаю такое видение, полностью разделяю его. И у меня это называется построить отношения с самим собой. Потому что действительно, ты сам с собой, зачастую не выстроив отношения, пытаешься строить отношения с кем-то. А в тебе в самом, во-первых, нужно построить действительно взаимоотношения, внутренние взаимоотношения взаимоотношение, твое взаимоотношение с му мужское и женское. Вот когда это построено, то вообще все остальное разворачивается хорошо. И плюс отношения со своим телом. К своему телу. Многие же свое тело не любят, его критикуют. Я помню одну историю. Одна женщина мне рассказывала. Говорит, я нечаянно взяла как-то в руки, не не совсем удобно взяла в руки вазу, а такая дорогущая ваза, ценная, там, какой-то подарок, и, говорит, уронила, и ваза разбилась. И я, говорит, так поругала свои руки, прям вот их, да что это такое, крюки, там руки, крюки. В общем, и, и у меня через час они заболели. Обе руки ни с того, ни с чего заболели. Все сильнее и сильнее. Я ничего не могу сделать. Я их и в воду. Я там чем-то натирала. Невозможно. Болят сильнее и сильнее. Подниму повыше. Тише. И снова начинают болеть. Подниму повыше. Тише. И вот, говорит, потом я уже вот так хожу по квартире. И не понимаю, что. Вот так держу. Вот так вроде чуть опущу. Больно. А потом догадалась. Так это же они мне дали знать, что я такую ненависть в их адрес сказала, что они обиделись, что они почувствовали это мою ненависть и заболели. И вот я, говорит, хожу так по квартире и прошу у них прощения. Хожу, прошу прощения. Потом все ниже, опускаю. Нет, не болят. Все ниже, ниже. Потихоньку. Чем больше просила прощения, тем ниже опускала руки. В конце концов все. опустил, все нормально. Прошло. Три часа, говорит, ходила по квартире. Так любовь к телу своему, это тоже подстроить отношения с самим собой. Это все отношения. Какие отношения у тебя к твоим глазам, у тебя такое будет зрение, к зубам и так далее, и так далее. К всем частям тела и к фигуре своей. Все, мир будет, тело будет возмущаться, если ты с ним не выстроишь отношения. Как вы к этому относитесь? Вы же решили. Абсолютно. Знаете, еще же мы с вами проходили 90 дней, и вы же там очень четко проходили по всему телу. И я до сих пор э, делаю, вообще мне очень понравился этот марафон, или этот курс назывался у вас очень классно. Я знаю, что сейчас вы готовите его разбили на три части, и будет, я думаю, еще более интересно, когда фактически вы нас учили любить свое тело. И тело, оно отзывалось. Я вот в том, что вы сейчас сказали, с психосоматикой я тоже очень-очень давно работаю, читала, изучала на книгах еще Валерия Синельникова, Лиз Бурбо. И я понимаю, что наше тело, наши клеточки нашего тела — это как бы как вот солнечная система, и это один организм, но каждая клетка печени отвечает за одно, клетка сердца отвечает за другое. И у них у каждого свои обязанности, но мы должны их любить. То есть, и я тоже понимаю, что если у нас организм где-то барахлит, он просто нам пытается что-то сказать. И когда не только я заболеваю, а если у меня вокруг меня кто-то болеет, дети или муж, я четко понимаю, что это сигналы для меня. То есть особенно для матерей, для отцов, через детей бывает. Вселенная говорит, да, через их болячки, она нам говорит о том, что у нас где-то требует внимания. То есть и вот то, что вы рассказали про руки, это действительно, если люди просто начнут замечать, да, когда они относятся, как они относятся к себе и как тело им отвечает, будет больше гармонии у нас. да. Знаете, вот вы сейчас сказали о марафоне, да, те, кто прошел марафон, все очень положительно о нем отзываются, но нам пришлось его переформатировать, потому что 90 дней прошли только мощные энтузиасты, которые действительно по-настоящему хотят решить свои вопросы тела. Марафон замечательный, это же все туда вложил все то, что я прошел с собой для того, чтобы ну, в общем-то, быть в форме вот в таком своем возрасте. И, кстати, я вместе с вами же проходил вот э, до дня рождения. Вот. А сейчас мы его усилили, разбили на три части. Вы правы. Э, и он, кстати, начался. Можно включиться в, первый, в первую часть. Это будет простой. Там, по-моему, простой, но мы максимально эффективно сделали первую часть, чтобы человек сразу получил результаты. Почувствовал ну, почувствовал, что он может сам справляться с многими своими проблемами. То есть мы вот так переформатировали, чтобы он уже в первый месяц получил все. А потом хочет, может пойти на вторую ступень. Хочет, пойдет на третью. Но третья там вообще вышка. Очень интересно. Так что мы, можно сейчас уже, да, еще, еще можно включиться Вот называется, курс пробуждения. Я всем от души рекомендую, потому что если вы его разбили на части, да, 90 дней действительно, как вы говорите, это нужно быть, не, не раздавать энергию по пути. А если где-то что-то у людей отвлекается, и уже настройка попадает. А если вы разбили на три части, я думаю, многим людям понравится этот формат, потому что то, что вы даёте, это действительно чувствуется, что вы всё это прожили. То есть, что это все рабочие, рабочие техники, потому что я, когда это все делала, я понимала, что у меня, наверное, да, перебор шел энергии. <laughs> потому что со своими работаю, еще с вашими, я помню, у меня аж кипело все, от, от, от, из ушей как будто паршал. Как будто после вот этих всех практик, это у вас вообще очень крутые практики, на самом деле. То есть, кто ни разу не пробовал, обязательно сходите, попробуйте. Это действительно мощь. Виктория, я, я у вас больш... Благодарю вас, что вы, вы при своей и занятости, и вообще даже не это дело, а при том, что вы имеете большой опыт и уже э, достаточно значительный набор разных инструментов работы с телом, вы еще сумели пройти мой марафон. Особо, особая благодарность вам за это. Особая. Очень, я как вечный презент. У вас всегда хочется учиться, книги читать, потому что есть люди, которых я очень уважаю. Я счастлива, что мы с вами живем на планете Земля в одно время, что мы имеем возможность так общаться. Потому что есть писатели, чьи труды мы еще читаем, на них учимся, но их уже нет с нами. А это для меня особая, знаете, особая честь общаться с автором, который затронул стольких ну, вот сердца, жизни, огромное количество моих у меня друзей, которые читали ваши книги в свое время. И я очень горжусь тем, что вот так мы с вами можем пообщаться. И, конечно, любой ваш марафон, я всегда, я всегда за, пробовать, буду тестировать, говорить свои, на, на ваш труд, то, что вы создаете, я всегда найду время. Потому что я вам очень благодарна за вашу первую, вот вашу, вашу материнскую любовь, которая тогда уже начала меня переворачивать. Благодарю. Благодарю, Виктория. Действительно, вот с вами у нас единомыслие да, достаточно глубоко заходит, поэтому мы чувствуем и эффективны. А вы расскажите вот о своих, своих мероприятиях и курсах, чтобы я тоже почувствовал, может быть, что-то отзовется. Потому что я сейчас, почему я это спрашиваю, это не просто, как говорится, а вот вы это посмотрели, я тоже хочу. Нет. Я сейчас смещаюсь в сторону здоровья все более и более. Тема отношений именно к своему телу и выстраивание взаимоотношений с телом на очень высоких энергиях. Метафизический такой план затрагиваю. В частности, курс генетический курс, сейчас курс прозрения. Это все именно уже на большую глубину уходит взаимодействие с телом. Так вот, я хочу послушать. Что вы творите, и может быть что-то для меня будет интересно, потому что я вхожу в эту тему, тему здоровья сейчас. Все больше. Да. Мое самое любимое из, из моих э, инструментов, которым я люблю делиться, это инструмент рейки. Я считаю, что это работа с энергией, которая помогает нам. Э, как аккумулятор дает энергию, чтобы все наши таланты раскрывались. То есть, что я видела у своих людей, после того, как они получали инициацию в Рейке, у них открывались дополнительные возможности, в частности, с эзотерикой, которые связаны. Допустим, если человек, у человека было целительство в роду, то оно более мощно на начало раскрываться. У кого-то открывалось больше ясновидения, у кого-то какие-то другие способности, которые у него были заложены. Так как я занимаюсь также нумерологией, я всегда своих учеников просматриваю и вижу, что действительно после того, как они проходят первую ступень, их как будто невидимая рука начинает вести по их пути. То есть у каждого из нас много путей развития, но самый благоприятный идет на высоких вибрациях. Рейки, как я понимаю, это высоковибрационная энергия, которая нам дана от рождения. Просто мы ею не пользуемся, потому что нас не учили. А иногда многие интуитивно пользуются. И вот я помогаю людям научиться пользоваться вот этой божественной энергией жизни, которая есть вокруг нас, и использовать ее для вот наших физик-материальных целей, то есть бизнес, здоровье в первую очередь, конечно же, помощь близким. И когда люди начинают этим пользоваться как инструментом, то очень много людей идет вот именно в гору по своему пути, и многие находят свой путь. Я, допустим, когда первую ступень получала, вдруг я стала регрессологом. То есть, мне вдруг попались книги до Скэна, может быть, вы слышали про нее. Я в захлебах читала, потом обнаружила, что можно самой съездить и попробовать, что такое регрессивный гипноз. Я слетала, попробовала, и все. Я включилась, и я начала там обучаться. И стала, вот, кстати, в Казахстане первым регрессионным терапевтом по этому методу. И я до сих пор благодарю в том числе Рейки, потому что первая ступень меня вот привела сюда. Мягко оно ведет себя по, по пути твоего развития. И я никогда не думала, что я когда-либо стану мастером Рейки, потому что получала я эту энергию, когда была вообще на бизнес-тренинге. Мой мастер Рейки — это был бизнес-тренер в Латвии. Я летала в Латвию на бизнес-семинар, и там такой был мощный семинар. Все плакали, там такие осознания шли. А я летала, хотела разводиться хотела разведусь, думаю и подниму сама своих детей, то есть у меня вот был такой а, такие амбиции. А когда я вернулась уже на тренинге, я звонила мужу, плакала, присылала ему кучу любви уже с того тренинга и начала постепенно меняться вот моя жизнь после того, как я встретила своего первого мастера моего Рейки. Он у меня так и по жизни мой мастер. Я всегда с ним периодически общаюсь на связи, потому что это тот инструмент, который до сих пор мне помогает сказали, мастер был вам в путь к рейке". Действительно, вот как первый учитель в школе попадется ученику, классный первый учитель, и все. Ученик полюбит и школу, и все, и будет замечательно учиться, и будет с радостью идти в школу. Но если попадется первый учитель, не совсем тот, то дальше могут быть серьезные проблемы. Так вот, я с Рейки столкнулся очень давно, но узнал об этом, столкнулся, это же давняя традиция, вот. но попался тренер настолько, ну как я сказать, чисто по характеристикам, жесткий, такой, и я отвернулся от Рейки. Отвернулся, ты понял, что и больше не вошел в тему вот так, вот напрямую через мастера, но я сам потом постепенно вышел на вот это взаимодействие, на работу с энергиями, я использую это. Я понимаю, о чем речь, эти инструменты мне понятны, но я пришел туда самоучкой. Это тоже можно, потому что это тоже свой путь, потому что я знаю точно, что вы работаете с энергиями, это ощущается по вашим тренингам. Я очень люблю, знаете, структуризация в рейке, мне нравится, когда ее передаешь тем людям, которым нужна структура. Некоторые вот интуитивно, вы интуит, вы сами можете найти путь. А некоторые люди, им нужно вот по полочкам разложить. Вот это сюда положи, это вот так сделай, это так скажи. Вот для них структурная подача рейки, вот как мастер, мой мастер, потому что он бывший военный, он даже афган прошел. То есть он вообще живет сейчас в Санкт-Петербурге, я его тоже могу рекомендовать с закрытыми глазами, потому что кто с ним знаком, тоже очень довольны. Вот. Он книги не, не пишет, но вот он в свое время мне, когда он вел, по-моему, несколько лет клуб рейки в России, в Санкт-Петербурге он. Вот. И мне он много чего дал, как бы даже помимо рейки, какие-то направления. Я сейчас, кстати, занимаюсь больше, знаете, мне начала интересовать именно тантра эндрические практики, я сейчас пошла на танцы, на танцевальные, вот это социальные танцы, я поняла, что там женщины прокачивают женственность, мужчины – мужественность. Это тоже я всем рекомендую сейчас своим людям, которые женщины такие, знаете, сильные, самостоятельные, бизнесовые, они привыкли быть ведущими, а в танце, вот в социальных танцах, тот же самый танго, сейчас мелонга популярна. Вот я хожу на социальные бачата Латина. Мне очень нравится, потому что там женщины прокачивают женственность, следуют за мужчинами. И мужчины учатся вести женщин. Да. Вы знаете, очень хорошая тема тоже мне откликается очень сильно. Я многим женщинам в консультациях и иногда на тренингах говорю, милые женщины, танцуйте, вот Такие танцы, как восточные, в первую очередь вот для жестких женщин, чтобы немного, как свой стерженек, сделать и почувствовать эту женскую энергию. Потому что восточные танцы, это же глубочайшие традиции народа, народные, которые именно для пробуждения женственности существуют. и Причем они очень хорошо исцеляют эти танцы. И танго. А вы знаете, вот я вам, раз вы увлекаетесь этим, я расскажу одно, вещь танго. Дело в том, что вот, ну, как бы начало всему из Латинской Америки, это пошло аргентинское танго. Это оттуда все. Пошло именно оно первое, прокладывало дорогу всем латиноамериканским танцам. Так вот, аргентинское танго, это вообще-то дар Божий. Это действительно так. Потому что в Аргентине, вот это аргентинское танго дано Аргентине для того, чтобы она помогала преобразовывать мир. Это ее миссия, этой страны, нести в мир аргентинская танго. Ну и, и, и разновидности этого танго пошли дальше, дальше, дальше. Но все вот началось с этого корня, с аргентинского танго. И этот корень заложен очень давно, много тысяч лет назад, дано было этой стране этот танец, дан был этот, для того, чтобы гармонизировать отношения мужчины и женщины. Но согласитесь, что вы-то знаете, уже танцуете, танцуете. Какая, там какое взаимодействие. Это же тончайшее, глубочайшее взаимодействие мужчин и женщин. Вот эти все танцы, что вы назвали, это все плеяда выросшие из аргентинского танго. Это вообще супер важный инструмент для развития вот именно взаимоотношений мужчин и женщин. Вот тема отношений как раз здесь через тела, через, с помощью танца раскрывается. Супер. Вот такая вот. Это миссия целой страны нести в мир аргентинское танго. Я очень счастлива от того, что в наших странах сейчас оно действительно начинает набирать популярность, и люди осознанно идут туда. И действительно там женщины начинают быть женственными, слышать сигналы мужчин, потому что в этих танцах ты сама не танцуешь какую-то заученную партию, а ты вот следуешь, как мужчина тебя поведет, вот так ты идешь. От малейшего там его движения, какого-то импульса ты идешь. И вот это же и настоящая психология. Ведь мы да. настоящие женщины же так и должны идти за мужчинами, да. быть ведомыми. Да. И именно... А настоящая психология – это та, которая и проявляется через тело, и выражается их через тело. То есть, когда созвучно и душа, и тело, вот это настоящая психология. Да, точно, точно. И я вот поэтому, знаете, увлеклась, и мне говорят, что у тебя там так много танцев появилось? Я говорю, вы знаете, потому что я сама от этого получаю удовольствие, когда ты приходишь на танцевальные вечеринки и видишь гармоничные пары. Когда столько же, сколько мужчин, столько и женщин на танцполе, потому что они все в парах танцуют. И это так красиво. И там это вот своя культура. Мужчина приглашает, провожает до места. Это так интересно. И я поэтому. А еще самый важный момент меняются партнерами. Вот этот момент я хотела с вами проговорить. Как вы считаете? Я, вы знаете, какой-то период времени считаю, стала думать о том, что нам вот закрываться после того, как ты вышла замуж от общения с других, оно немножечко противоестественно. То есть, на мой взгляд, вот с точки зрения тантры, как я поняла, у каждой женщины, у каждого мужчины должен быть достаточный круг общения как с женским полом, так и с мужским. То есть тогда будет гармонизация внутренних энергий. Если женщина выходит замуж и закрывается от всех других мужчин, от общения, если муж там ревнивый, то у женщин вот идет дисбаланс потом с мужскими энергиями. Начинается это проявляться через агрессию к своему собственному мужу, нехватка отношения с другими мужчинами. А вот в танцполе, на танцполе ты можешь спокойно это реализовать. То есть даже уже на уроках, на занятиях, там есть такой момент, все пришли, встали сначала со своими партнерами. А потом раз, идет смена, смера партнеров, и они меняются. И за час тренировки мы танцуем, допустим, с 6 парней и 6 девушек. А мы все между собой меняемся. И ты от каждого мужчины чувствуешь разные импульсы, разную энергетику. Мужчины тоже. И вот здесь, конечно, высший пилотаж, если ты научишься не ревновать своего партнера. Вот мы туда ходим с мужем на эти танцы. И мне говорят, как ты пошла? А если она будет там со своим мужем заигрывать,. Я говорю, я счастлива от того, если молодая красивая девушка пригласит моего мужа на танец, потому что это значит, что он еще в сахуге, значит, он еще интересен, и мне как жене наоборот приятно. Вот, вот такие у нас отношения. Я считаю, что это очень даже нормальный подход. Виктория, я услышал вас, вопрос не понятен, и я его сейчас тоже разовью эту тему. Вы, по сути, вы сейчас показали три ступени развития вот, личности человека. Это первая ступень, это вот решить какие-то свои проблемы, там выстроить отношения с родом, с детьми и так далее. То есть, ну как-то вот, ну, решить те проблемы, которые клюют постоянно. И их нужно или решить, или мучиться всю жизнь. То есть, человек решил, вот вторая ступень, второй шаг. Это вот как раз взаимоотношение мужчины и женщины именно вот более глубокое, вот как вот через тот танец. Что, вот танец вот танго, когда мужчины и женщины танцуют танго, это действительно, его можно танцевать по-настоящему только тогда, когда полная гармония, когда они вот, вот один в один Сливаются, и вот тогда получается настоящий танец. Я был в Аргентине, наблюдал это. Там на улицах везде можно увидеть это. Плюс и концерты устраивают. То есть это сплошь и рядом. Кстати, очень гармоничные отношения мужчин и женщин в этой стране. Очень гармоничные. Ну, такая глубина там, такой фундамент мощный. Так вот, это вторая ступень. когда вот мужчина. А вот третий шаг когда ты начинаешь такую же гармонию выстраивать и с другими людьми, с другими людьми. Это же относится не только между мужчиной и женщиной, это относится и между женщинами, и там, и, ну и так далее, и так далее. То есть ты, у тебя расширяется диапазон восприятия всех людей, ты уже открываешься для других людей, сам открываешься и других принимаешь на равных. Вот это вот очень важный момент, очень важный момент. Это, по сути, вот вы сейчас уже на вот этой самой высокой ступени, когда мы все одно, мы все любим друг друга, только забыли об этом. Да. Понимаете? Вот только забыли. И вот сейчас вспоминаем. И вот вы, вы шаг за шагом, вот вы можете э, отразить свой, увидеть свой путь. Вы как раз шли, вот сначала решали обычные проблемы, потом мужское женские отношения, а теперь вы выходите уже на другой и тантра здесь как раз вот это, это же величайшая философия, глубочайшая философия. Многие тантры, о, это, это как свободные сексуальные отношения, легко очень воспринимают. На самом деле, это глубочайшая философия и с очень высоким уровнем духовного развития. Да. Я прям вот сейчас, это, это моя тема, я прям очень э, в нее погрузилась. Я так благодарна за то, что вы показали вот эти три ступени, потому что действительно так и было. Сначала были там с детьми какие-то, вот в семье, с бабушкой я вам рассказывала, после книги Материнская любовь у меня был какой-то конфликт. После того, как вот эти проблемы разрешились начались проблемы действительно с супругом. То есть мы не мы пытались как-то вот как два барана найти, кто в семье лидер, да, какие-то вот эти были моменты. Моя мужская часть боролась с его мужской частью, потому что женщина моя во мне спала на тот момент. Я считала, что женщина должна быть слабой, <laughs> чтобы мужчина был сильным. И вот, наверное, за 20 год, вот этот карантинный год, он для меня был самый прорывной, и я тогда настолько несколько уровней прошла каких-то вот в своем сознании и дошла вот до восприятия вот этих вещей. И я сейчас э, так действительно и отношусь. И учу своих детей. Я учу своих детей и говорю, если ты хочешь, чтобы у тебя складывались отношения с... Мальчиками, с дальнейшим, с, му, ну, с мужчинами, с мужем, то очень важно твое отношение и к папе, и к брату, и ко всем мужчинам, потому что все мужчины для нас это как бы, мужская часть, да, а все женщины это женская. Я говорю с мамой и с подругами это все женщины для вот с чего мы с вами начали: да, отношения с отцом. Потом закладываю для девушки все отношения с мужчинами, а для а для девушки отношения сосом, а, то есть для девушки со всеми мужчинами и для парня. Я еще, знаете, как говорю, я заметила то, что отношения с папой для мальчиков очень сильно влияют на их карьерный рост. То есть если мальчик не любит, не уважает папу, если он жил без папы, с одной мамой, да, то потом у этого мальчика очень сложно по карьере идет продвижение, потому что все мужчины ему пытаются дать те же самые уроки. Да? Вышестоящий шеф, начальник какой-то его выше по званию. И, если, и мы возвращаемся всегда, вот я с консультацией возвращаю их в отношения к отцам. Даже у кого отец уже умер, я понимаю, что там заложено. Если там разрешить, то и карьерный рост пойдет. Потому что от этого, ну, я считаю, что для мужчин вот отец вот с этой стороны, как добычи, да, карьерный рост будет влиять. Да, это все правильно. Вы знаете, вот сейчас подошли мы уже к третьей части отношений, это отношения с социумом. То есть первая часть это отношения с самим собой, это вот и здоровье, и мужское, женское внутреннее. Второе, это мужчина женщины женщина, вот отношения, а это и семейные, и прочее, все это. А вот третья часть, это вот социум, где очень много людей. И здесь тоже нужно уметь строить отношения. И вот к третьей части, это э, прийти уже, нужно пройти предварительно вот предыдущие ступени. Тогда ты в социум выходишь э, действительно реализованным, ты выстроил отношения с отцом, с матерью, ты э, выстроил отношения у себя в семье, с женой, э, с мужем, и ты тогда выходишь в мир полноценным. И вот тогда начинается очень мощная реализация. Вот у меня есть тренинг «Поток жизни». Это мой коронный такой тренинг. Я его провожу редко, но всегда с, выс с высочайшим результатом. За 10 дней, там 8-10 дней, зависит зависимости от срока, люди проходят вот весь, весь этот процесс взросления психического и духовного. Вот Все эти ступени проходят и выходят в социум уже полноценными личностями. Кстати, я вас э, приглашаю вот на такой поток жизни. Э, мне, вот у меня будет осенью, э, скорее всего, и э, в, в январе в следующем. А сейчас ближайший будет в мае, ну, э, но он на Мальдивах. Я думаю, навряд ли вы поедете туда, потому что это ну время. Почему нет? Все возможно. Почему вы нет? Конечно же. Намер? Ну, Почему бы, и да? вы да? Мальдивы у нас тоже открыты с Казахстана. Да? Ну, класс. Так вот, я решил именно вопросы отношений. То есть у меня каждый тренинг, вот поток жизни, он тематический. Предыдущий был посвящен здоровью, а вот этот будет посвящен отношениям. И там вот как раз весь спектр отношений, ну, вот, от даже от зачатия, от зачатия и до сегодняшнего дня, и с продолжением, с пролонгированием на будущее. Чтобы человек уже знал, а что его ждет в будущем. То есть поток, вот выстраивать поток жизни. Вообще, у них, если вдруг вам удастся, мы тогда с споем, споем там с вами, с танго. Да. Так вот, я хочу сказать, что когда человек проходит вот все эти ступени развития отношений с самим собой, вот с мужчиной-женщиной, отсюда и в семье, и с родом, и так далее, и выходит в социум, вот это уже зрелая личность. Вот у этой зрелой личности нет проблем. И нет проблем с реализацией, нет проблем и в материальном плане. То есть вот к такому состоянию вот, и нужно прийти. Но вот мы с вами, в общем-то, в этом направлении и идем и помогаем людям идти в этом направлении. Я счастлива от того, что услышала от вас, да, что мы с вами действительно на одной волне, и у вас и тренинги на этом построены. Классно! Я тоже со своей стороны сделаю все возможное, чтобы попасть к вам на тренинг, потому что на Мальдивах хотелось бы побывать. Весь прошлый год мы никуда не летали, а сейчас э потом спешусь и вас узнаю. Да. Что я про тренинг. Хорошо, Виктория. Ну, в общем, вот мы, с, я думаю, сумели показать нашим зрителям, что отношения это действительно, это все. Все делается через отношения. Через отношения рождаются дети в любви, через отношения выстраиваются классные отношения с родителями, там, с отцами и Дальнейшая жизнь выстраивается класс С отношениями в школе, с, с друзьями, с учителями, тоже выстраивается, тоже нужно весь этот, этот, тоже навыки иметь. Отношения в деятельности, в творчестве, в социуме, вот это, это все, если человек умеет выстраивать отношения с самим собой и по всем этим ступеням прошел, то для него вообще жизнь прекрасна, жизнь счастья. Мы, вот в нашей академии у нас даже лозунг такой есть, мы ходим по радостной стороне жизни. То есть вот да. вот этому всему, всем этим навыкам построения отношений, а это главное, мы у нас в Шей Академии, это по сути Академия отношений. Мы вот, помогаем людям и выпускаем их для того, чтобы они ходили по радостной стороне жизни. Вот вы тоже ходите по радостной стороне жизни, я смотрю. Да. Хорошо. Виктория, ну, будем заканчивать эфир. Я, у вас есть что сказать еще, пожалуйста, скажите. Я хочу поблагодарить наших слушателей за то, что с нами были. Я надеюсь, что какое-то зерно истины нам удалось с вами передать. И я считаю, что отношения, да, начиная, начиная с отношения внутри себя? Легче всего выстроить отношения с социумом, выстраивая отношения внутри себя. Я когда с кем-то, у меня конфликтная ситуация. То есть если я такая вся, сижу гармонично, это я знаю, что у меня никогда не бывает э, низких ситуаций. Конечно же, бывают и бывают э, периодически. Самое главное, я считаю, уметь вытащить себя. Не то, что не попасть, да, идти только наверх, э, а именно уметь вытащить себя с вот этой амплитудой из низа наверх, осознать, что ты там. И быстренько вытащить, реанимировать. Так вот, хочу сказать, что в последнее время, когда я реанимировала себя из нижних состояний, благодаря работе внутри, я не пыталась воздействовать на внешний мир, а работала внутри себя. И тогда очень классно все получалось. Даже с мазочным режимом, даже вот с этим нашим там, карантином, да, очень-очень сильная работа внутри себя гармонизирует, и ты как будто живешь и. Как бы у тебя продолжается жизнь, продолжается э, так же, как и раньше было, только с э, еще большей радостью. И благодарю вас за ваш, э, ваше время, за вашу улыбку, за вашу мудрость. Благодарю за то, что пригласили меня к вам на эфир. Э, с радостью буду сейчас искать возможность к вам присоединиться на Мальдивы и желаю всем вашим подписчикам дойти до этого состояния счастья, радости и изобилия, чтобы ваши мальдивские туры были всегда грандиозные, и чтобы много-много людей смогло прилетать. Благодарю, Виктория. Вы знаете, что вот я хочу отметить. Сегодня мы с вами, сегодня мы с вами станцевали танго. Вот вы, если еще прослушаете этот э, наш эфир, э, и вы, друзья, наши зрители, прослушайте и почувствуйте. Мы с Викторией станцевали танго. Такое глубокое взаимодействие, причем вот каждое па у нас, ну, практически, практически без всяких нюансов мы прошли с вами э, вот этот эфир в форме аргентинского танга. <смех> я благодарю вас за это, благодарю, рад был с вами видеться, и у нас все еще впереди. Благодарю. я уверена. Благодарю вас.